В 2017 году на канале выходил спецпроект под названием «Прогулка по Полярному», в пятом выпуске которого мы посетили поселок Горячей ручьи в нескольких километрах от Полярного. Сейчас поселок считается официально расформированным, заброшенным, а его население составляет 0 человек. В том выпуске мы осмотрели немногочисленные разрушенные и заброшенные дома, прошлись вдоль причальной линии и осмотрели то, что осталось от квартир в жилом пятиэтажном доме. Съемки проходили в конце мая, а премьера состоялась 6 августа 2017 года, однако этот выпуск оказался самым просматриваемым выпуском всего проекта. Зрители активно оставляют комментарии под этим видео, поэтому я решил, что с ними в этом плане должна быть обратная связь, и сегодня мы вновь посетим горячие ручьи. На дворе лето, а это идеальное время для того, чтобы прогуляться куда-нибудь за город. Ну что, горячие ручи, мы вернулись спустя три года. Где самое то, Я увидел какое-то движение, это была всего лишь птица. Почему мы снова решили посетить этот заброшенный поселок? Ведь у меня все-таки канал про город Полярный, а не про близлежащие городские поселения. Ну, частично из-за невиданной зрительской активности на предыдущем ролике. И частично из-за ощущения недосказанности, что мы не все сняли. Если я начну расписывать наш съемочный процесс начала 2017 года, то у меня это видео растянется на часик-другой. Но я помню, как мы снимали тогда прогулку, пятый выпуск. Мы пришли. С оператором мы записали парочку стендапов по пути по дороге в, в горячей ручьи мы записали видео около причала да мы посетили вот один заброшенный разрушенный домик без крыши в котором я камерку оставил и в эту пятиэтажку забрались там по моему в два или в три подъезда зашли и все. То есть как бы мы особо не погуляли по горящим ручьям Мы, может, провели там от силы часа полтора. Через несколько дней мы э, опять собрались, пришли чисто поснимать перебивки, берол и записать концовку. По сути все, то есть как бы э, ощущение, что я сказал все и ничего вот. Поэтому, наверное, да, вот это ощущение, оно осталось, что, что какая-то недосказанность Надо подснять более детально Ну и, конечно, красивых фотографий не было Там, У нас была рубрика «Фот на память», но это, конечно, прогулка к популярному. Это был наш подростковый проект, три года назад мы его снимали э, да, Сейчас, конечно, бы я такой не снял ну и, конечно, погода, потому что мы снимали это дело в конце мая 2017 года. Если кто помнит, какая у нас была замечательная весна и какое замечательное лето было в 2017 году. Конечно же, зимой э, оно выглядит не так привлекательно, как летом, когда зелень, когда солнышко. Я специально вот этот день ждал солнечный, чтобы прийти и поснимать в нормальную погоду. Э, потому что зимой, конечно, оно выглядит никак. Руины впереди нас, а еще руины слева, ага. и дорожка вниз. Мы обращали пристальное внимание на здания, которые снимали. В пятиэтажку Ну мы зашли в пятиэтажку, но мы там много снимать не стали Потому что, ну там все одно и то же Квартиры все разрушены, оттуда все вынесли Окон нет, ничего нет Как бы там смотреть особо не на что Мы зашли чисто показать ну, Мало ли кто-то предыдущее видео не видел И спустились к причалам Вот причальную линию я хотел показать Потому что Вот как-то обошли мы стороной в прошлый раз Мы подошли к причалам Мы даже записали там видео В этот раз мы подошли к причальной линии Мы все показали мы все сняли красиво мы, мы прошли дальше вот эти дома большие которые стоят справа от тебя там то ли пласт находится то ли что мы прошли еще дальше Пустырь какой-то, домиков сильно нет, дорожка. Сейчас. показывает что сейчас полнолуние единственное что мы как бы не посетили в этот раз это вот эти небольшие заброшенные домики которые идут одноэтажные и с вот такими крышами покатами Вот их мы не посетили. В прошлый раз э, я предложил оператору, ну, ну, мы проходим мимо, мы уже возвращаемся с причала. Я думаю, ну, давай зайдем, посмотрим, что там вообще такое. Мы зашли, поснимали тогда, но тогда нам пришлось прибираться по глубокому снегу. То есть мы буквально проваливались туда. А в этот раз э, мы пришли, э, возвращаемся с причальной линии, а я смотрю, что там густая-густая трава. Но дальше мы уже не смогли пройти, потому что там трава по пояс просто. Вот. Я решил, как бы, ну, ничего страшного, не покажем эти домики, мы покажем их издалека. Да там особо смотреть не на что, знаешь, там крыша уже обрушилась, разумеется, стен нет. Сама конструкция достаточно неустойчивая, поэтому мне кажется, там достаточно того, что мы показали издалека. Ты про те два. Помимо видео я делал фотографии этого места, которые можно найти у меня на странице ВКонтакте.